изловили стрельцы за москвой рекой ведьму, посадили ее <смех> в прорубь. <смех> а на арбате отелилась корова бычком. О двух головах и пошли, что сие к черному мору. Не люблю сорок. Сие птицы болтливы, как некие бояри. Скажи лучше, как родня моя восстает на меня. Как князь Старицкой, внутренний волк, сам царем норовит быть. Что знал, я давно сказал. Ты молчал, когда смерть подступила ко мне. Когда бояри крест целовали не сыну моему, а Старецкому. Я молчи иныне. А еще, великий государь, неподалеку от нас чернокнижник живет. Где? В церкви Николы Гостунского сказывал про сие монах с Митрополичьего подворья Иона. Безместный диакон Сейвашка Федоров и ночь на ногне свинец варит. Гуквы льет, грозит книги богослужебной извести. Да знаешь, что за человек? Где ты бродишь? Приготовь к литью, Петя. На крафтовой площади. Царь с погомоги приехал. Что нам до царя? Смотри, какая буква отвела. Буква Русской азбуки начала. Впервые такой добились. Добились. Три года трудимся. А толку мало. Бук. Муку ты ее не съешь и квасом не запьешь. Дорь, люди-то нас колдунами кричут. Колдунами? А ты и оробел. Ну что ж, мы колдуны. Да нас никто такого и в мыслях не держал. А мы посмели, сделали. Смотри, как девица стройна. Вернулся бы ты, Федорович, в церковь дьякович, а я здесь подамся, я за счастье. Столько лет трудились, а ты такое замыслил. Счастье-то здесь, Петя. Да оно как мысль витает до времени неуловимое. А ведь мысль-то можно схватить, печатные буквы облечь, книгу заключить. И если благая она, на благо будет народу нашего. Нигрусскую напечатать. Вот счастье-то. Нет. Такое да я жив? Не отступлю от этого дела. Облонюсь. Не пущу. Вашка Федоров, Дьякон. Ты? Я. Ну и Дьякон. А это что за детина? Тимофеев Петр. Помощник мой. Не твои буквы. А ну, молоки там-то всего-то знаем-са. брат, Ось изготовил. Не говори как перед богом с кем об ересях беседы вел что ты боярин ни о каких ересях не ведаю в троицком монастыре у афонского монаха максима грека бывал бывал рассказывал мне старец как книги печатает в италийской земле пиши Бывал он в Кельге у еретика Максима Грека. По чернокнижному делу. Лёш, боярин! По книжному делу. Я вот тебе покажу книжное дело. Пиши о а правилах Святой Церкви нашей говаривал вместе с греком, что они не правило, а не черни людей напрасно! Пиши! Твердил он вместе с греком, что Христ... Так и на всех нарицал, а что, где боярец смертел, Кобалу, кабалу зеркал. Ищешь ты, боярец, затем комара. Ходил я к мудрому старцу за советом, как книги печатать. Печатать? И в этом вина твоя великая. Нет в этом никакой вины. Парфиша! За то, что он мне враги вракает, припечатай его. Кто такие? и Ивашку по велению твоему расспрашиваю. Я велел их привести ко мне для иной беседы. Закрыть дверь. Скажи князю свет его чтобы он тетуша у Дива велел жарче печь топить. А не то я его велел в монастырь заточить. Арабели у него в приказе. Рассказываю без страха, как домыслись их добрел, сквозь какие дебри умствований. Великий государь, о книге я долго думал, ночи проводил без сна. Ты поразмысли, читают книгу день, а пишут ее, год. Вот, сие нелепо. Слова твои разумные. И замыслил я буквы свинца лить их в слова набирать стремился дело печатное на Руси воздвигнуть. вот вся моя вина такие книги видывал знак. Чудище морское. Зовут его Дельфинус. Он якорь обвивает. Сие означает надежность и быстрота. Либер эдита эст ab Альдо Мануцио. Книгу печатал Альдо Мануцус, Ученый приизрядный. От кого сие слова слыхал? Не гневайся вы, сударь. От Максима Грека. И я от него, а Мануци, все узнал. Садись. Такую книгу можешь напечатать? Могу. Печатный стан надо бы строить винтовой. Краски тереть, как за их Эх, бумагу да нам плотную да гладкую, будут и у нас тогда многие книги. Надежно и скоро творимые. И не хуже, чем у Латунин. А то и получше, великий государь. Коли благословишь нас на трудный подвиг, сотнями будем когда книги печатать. И всяк потянется к пресветлому слову. И шоче, святой дьякон хитромудрый. Куда хватил? Всяк. Всяк потянется к книге. Не хочу, чтобы бояри мои многоумничили. Иди самодержец я, богом на тролль поставленный. Не только маратной силой, но и книгой царство своего прочим. Книга возвести должна, что Москва есть третий рим. А четвертому не быть и Бартенев строить надо печать А ты по какой тропе пойдешь? У меня одна дорога, великий государь. Я с ним. Жаловать их отныне деньгами. государь. Да для такого дела, для печатни ничего не жалко. Печатню поставим возле Кремля. На Никольском крестце во дворе голландского купца одевали Белоборода. Он нам пошлин, почитай, год не платит? Пускай потеснится. Здесь строить будем. Каждый в жизни своей должен хоть малый подвиг совершить. Долг отдать родной земле. Радуется белка, убежав от охотника. Радуется пловец, достигнув дальнего берега. Возрадуемся и мы, друзья мои милые, неси краску. застрял о наказании юных детей ошибку к ошибке городишь писать надо бно не торопливо Очни-ка сызнова. мяс старецкой сатанинские ополчились на нас. Русь зашаталась, царская опричина из родовых гнезд. Нас, князей, и бояр выбивает, гонит на худые пустоши. А вотчины наши царь жалый, дворянам безродным, кормешным псам. Гибель подходит и детям нашим. Вот, княжи, еще одна напасть. Царь печатной книгой новую беду нам готовит. Мысль мальсия, Владимир Андреевич. Отовсюду подкопы под нас ведет. Царь ныне на все готов. Коли не сбросим его, будешь, владыка, над нашими могилами панихиды служить и сам в могилу сойдешь. Не обойтись нам без литовского короля. Кто крест целовал? Кто меня вместо царя Ивашкина государев в престол хотел сажать? Кто в верности мне клялся? В мире всем никто не властен разрешать от обетов Господу данных. Не серчай, княже. К слову пришлось вспомянуть короля Сигизмунда. Со страха по-прежнему я твой слуга. Раздором вашим Ныне не время. Всей церкви, владыка, я. И, покуда жив, не дам боярства и святую церковь вести на лобное место. Не стерпит рус новых порядков. И царь печатать книги не будет. И Коша, царь Соломон. Все суета, сует и всяческая суета. Человеку спасение токмот добрых дел от нелицемерной любви. Отче, и... тебя владыка требует. Бери свою братью, людей верени шатких, во имя Господа Бога нашего. Царь к вам жалует. Кто премудрого сотворил, о чем мечтали великий государь, то и сбылось. Ликует душа моя. Рад я, что работа у нас пошла, ладно. Зачем у тебя буквы с наклоном? Чтобы старых людей не пугать, великий государь. Посмотрят они в книги, а печатные это буквы с рукописными схожи. Меньше злобы будет у них против нашего дела. Большой ум дам тебе. Книги мне будешь печатать такие, чтобы о силе моей узнали в непокоренных еще градах Ливонской земли. Хочу я там обрести морские пристанища. Океан, море, божья дорога. Не дам я ее врагам моим ни перенять, ни затворить. Все, государь, сделаю, погоди, дай срок. Я вот еще буквально задумал печатать, учить людей грамоте. Подожди. Будет у нас и букварь. Я печать не воздвиг для того дела ради, чтоб все цари и короли и папа римской узнали о моей земле могучей и призобильной. Тогда и королевна Аглинская пошлая девка Бетчи узнает, с кем торговлю ведет. Авось гордыни мы ей поубавим. Великих и сильных, хочу я иметь в послушании. Ты родом кто? Крестьянин подмосковный. А хочешь, дьяком, я тебе епископом сделаю. Тогда помощников моих поставь в архимандриты. Будь тогда по-прежнему дьяконом безместным. Только книги печатай. Делай государево дело. Прощайте. Ты от тебя обуяла. Ведришли, сколь тяжкий вред нам приносишь. Книги печатные в народе возбуют ложные мечтания. Храмы Божии оскудеют. Елиси плодиться начнут. Ах церкви слово Божие. И к нам идет оно только от нас. А ты, царь? Слово книжное, от церкви отвинуть хочешь, отдать его людишкам худородным. Молчи, владыка. заклинаю тебя одно, тебе говорю, молчи. Мое молчание грех на твою душу налагает. Сто мы все твои обличнены. Русью хотите править. Всем папам и боярам государья не троньте опричнину, не троньте печатьну. Жить будем, как деды наши жили. Жить будете, как я повелю. Я пастор стада Христова. Последний раз тебе о Руси печалуются. Не нарушай святых обычаев. Ас говорю тебе, не гневи, Господа. Скорее ты с храма всего изгнан будешь, чем я отдел моих отступлюсь. Всех вас в отчин свиду и развею по чуждым местам. астрологии. Взгляни на небо, скажи, что являет мне звезды на грядущий день. Солнце замедлило свой бег вокруг Делатерра, вокруг Земли, ибо Сатурно есть Фрейдо. Холодней и сух. Солнце зайдет на столпе близнецов, будет день без печаль. Слуток за смыв выбегать идти в первую молу дьякона и вашку. Пожар! Пожар! Пожар! забыли! Скорее, Федорович, скорей! Это убежит и Запомни печатника! Назад лет двадцать, как Москва горела, как чернь сюда ворвалась. А мы с тобой на Воробьевых гору убежали. Пошел тогда страх в душу мою и трепет в кости мои. Молчи. Был юн тогда я. Теперь не то. Yes! Yeah. Ожгли печать. Хотят собаки по-старому в Москве владыками жить. Да не может быть двух владык в государстве. Изловили. Семерых чернецов изловили великий государь. От троицы, да еще и ону, монаха с митрополитчего подборья. Испробовали государь бояре яда на твоей жене, вечной ей память. А теперь испробовали огонь, малюта. Пуще смерти имопричнина. Попытай тех людей. Правду вы на огне. Из под ногтей кричани. Всем злодеям я лютые казни придумаю и поставлю новую. Печатню. Григорий Лукьянович, а печатники где? Не осталось от них ни костей, ни праха. Ивану Федорову, соприятелем его Петром, Смерть от врагов моих. В огне приявшим вечная память. Служить по ним, панихиды. Бартенев. Разыщи мне что в печать не трудились. Надо дело поднимать заново. Попытал я уже Иону. Все сие, и яд, и огонь, и многое иное идет. От братца твоего, князя Старицкого, да от печальника кроткого Филиппа Калычева, волка Боярского. А еще, сказывал Иона, что Бартенев твой по ночам к митрополиту хаживал, беседы там вел о литве, о печатне. Бартенев? Подумай о спасении его души. Спят еще, почивают царь со света своими боярами. Зачем пришли? Пожгли нас. Ведомо ли то государю? Не только мог государь, но мнится и сам Господь Бог. Вам ныне в этом не поможет. Сколько бы там чернецов искалечить. К небе великом государь на вас. пошли прочь смерти. Чтобы не было от вас в Москве ни слуху, ни духу. А то не снести вам голову. Афиша. Ненависть прогнали нас из Москвы. Простимся, Петя, с московской землей, нашей Родиной. Узкой земли много краев. Мы уходим, но всюду будем книги печатать, и потекут они, как реки, по славу языку и народу нашему.